Приоритет 2030. Что нового? Нужно проанализировать те новые вызовы, которые стоят перед нами. Посмотреть, что, наверное, в нашем законе на сегодняшний день несовершенство. И, возможно, мы придем к инициативе, что нужен новый закон об образовании. В Казани объявлена воздушная тревога. Как в анекдоте про него ловил Джо. Все думают, что вот мы же никому не нужны, поэтому нас и Никто не ловит. Универньюз. А в студии Анастасия Кузьмина. Состоялось заседание Государственного совета Республики Татарстан, где обсудили реализацию программы ⁇ Приоритет 2030 ⁇ Какие вопросы были рассмотрены и что отметил в своем докладе Ленар Сафин, расскажет Аделина Абдрахманова.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 республики мы существенно нарастили контингент обучающих в области здравоохранения информационных технологий. Благодаря федеральному проекту ⁇ Цифровая кафедра ⁇ 2300 студентов не IT-профиля осваивают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 Утро некоторых россиян, в том числе и казанцев, началось с радиоповещения об угрозе ракетного удара. Кто запустил ложную тревогу, выяснял наш корреспондент. Сигнал воздушной тревоги минувшим утром прозвучал из радиоприемников жителей некоторых российских городов – Казань, Уфа, Саратов, Белград, Новоуральск и Московская область. Оповещение было запущено на волнах Авторадио, Юмор-ФМ, Газпром-Медиа и Камеди-радио. В результате хакерской атаки на первые ряда коммерческих радиостанций в нескольких регионах страны в эфире прозвучала информация о якобы объявлении воздушной тревоги и угрозе ракетного удара. Главное управление интерес России по Республике Татарстан сообщает, что данная информация является фейком и не соответствует действительности. Убедительная просьба следить за сообщениями в официальных источниках. По предварительной оценке специалистов, воздействие, вероятнее всего, было оказано на ретрансляторы радиостанций. Несанкционированный доступ к ним мог быть получен с помощью совершенно разных способов – подбора паролей, социальной инженерии, методы, которые используют, к примеру, телефонные мошенники, либо через уязвимость в программном обеспечении. Как э, в анекдоте про неуловимого Джо, все думали, что вот мы же никому не нужны, поэтому нас и никто не ловит. Э, и деньги на это не, не выделялось. То есть думаю, ну зачем? Кому мы нужны? Да? Зачем нас ломать? А информационная безопасность, она очень дорогая. Вот. Она всегда была дорогая, а сейчас особенно дорогая. И специалисты нужны, и железу нужно, и поганоспечение в Поэтому, к сожалению, не во всех организациях это на должном уровне. Стоит отметить, что любая информация о той же воздушной тревоге может быть сложной, даже если она прозвучала на волне радиостанции, которым вы доверяете. Напомним, что самая оперативная информация в случае реальной угрозы появится на официальных ресурсах Главного управления МЧС по Республике Татарстан, в том числе в телеграм-канале Маргарита Михайлова, Фарид Захитаглы, Универньюз. Для большинства людей еда – нечто большее, чем просто способ утоления голода. Мы прибегаем к ней, чтобы почувствовать вкус жизни и отвлечься от эмоциональных переживаний, которые иногда имеют сложный и затяжной характер. Что такое переедание на фоне стресса и как с ним бороться? Разбиралась наш корреспондент Карина Саяхова. Эмоциональное переедание – одно из самых распространенных расстройств пищевого поведения. В отличие от обычного переедания при застольях, эпизоды эмоционального часто повторяются и становятся привычными. Желание поесть – естественно, реакция на эмоции, она есть у каждого. Но вместе с тем есть еще и стресс, который заставляет нас есть больше и чаще. Всегда еда должна быть, как и естественная физиологическая потребность в удовлетворении энергии, строительного материала, но и есть такой момент удовольствия. Но удовольствие формирует пищевые привычки, поэтому нельзя заедать эмоции, надо решать вопросы эмоций другими путями. В отличие от вредных продуктов и веществ, эмоциональное переедание не всегда распознается и не считается проблемой, пока последствия не становятся очевидными. Поводом для желания съесть что-то вредное становится любая ситуация, в которой некомфортно: Тягостное на ожидание решения важного вопроса, ссора с другом или подготовка к серьезному мероприятию. При этом причины переедания могут Могут быть как психологическими, так и физическими. Если вы подвержены эмоциям, то работать надо именно с ними, потому что еда не поможет решить проблему. Все факторы вот эти вот эти поведенческие, все, что связано с поведением, с отношением к еде, это, конечно, вопросы не только диетотерапии, это вопросы и работы с психологом в том числе. Но и, конечно, работа со своей стрессоустойчивостью, работа с тем, чтобы решить вопрос, в чем вот этот фактор стресса, что я могу сделать для организма, чтобы организм не находился в состоянии эмоционального стресса. Полезно обсудить проблему с грамотными специалистами, проработав негативные чувства и найдя решение эмоциональных проблем. Не менее важно обратиться к диетологу и терапевту. Иногда причина неправильного питания кроется в неумении составлять рацион с учетом индивидуальных потребностей. Существует определенный алгоритм работы для выяснения причин стрессового переедания. Если не получается решить это совместно с диетологом, мы отправляем его к психологу на когнитивно-поведенческую терапию, либо на какую-то медикаментозную коррекцию. Все зависит от того, на каком уровне стресса он находится, для того, чтобы помочь ему решить эти вопросы. Несмотря на то, что заниматься Самолечением не советуют. Предпринять попытки отвлечения от чрезмерного потребления еды все же можно. Хорошо помогает физическая активность или просто прогулка на свежем воздухе. Естественный способ успокоиться – саму массаж. Новое интересное хобби и даже жевательная резинка без сахара. Головной мозг приходит в активное состояние, которое снизит аппетит. С полной версией интервью можете ознакомиться в программе «Фокус на человека» на телеканале «Универ ТВ». Карина Саяхова, Александр Кузнецов, Универ -Ньюз».